Здравствуйте, дорогие друзья! Я Алексеева Инна Валерьевна, главный врач Центра Фомальдал. И мы начинаем цикл занятий «Совершенное здоровье. Правильное питание и я». И первое занятие у нас пройдет 27 марта в нашем центре, 18.30. Почему одни люди страдают аллергии, а другие нет? Почему кто-то в течение жизни счетно пытается сбросить лишний вес, а кто-то не может его набрать, кто-то легко и с удовольствием занимается спортом, а кого-то трудно сдвинуть с места. Все эти вопросы мы будем обсуждать на наших занятиях и будем обсуждать, каким образом наше физиологическое состояние связано с нашими болезнями. Ведь у человека, у которого в его типе конституции много ветра, будут возникать одни проблемы. В то время как у человека, у которого преобладает энергия огня, будет совершенно другая предрасположенность к проблемам и заболеваниям. И когда мы узнаем, каков тип нашей конституции, мы научимся балансировать свое состояние и придем к идеальному здоровью. Мы вас всех ждем на наших занятиях. До встречи!